ХП я уже снял ему бариками. Все, луч, луч. Пожалуйста, за урон Давай. Фух, прошли. Четыре монстра сделали. Повезло. что же всем привет дорогие друзья с вами данил яценко сегодня будем проходить достижения за босса хакера постараемся пройти все три достижения за один бой это возможно потому что достижения не противоречат друг другу вот если не получится то пройдем хотя бы два вот хотя бы два пройдем значит делайте в точности как делаем мы и у вас все получится правда в конце э, есть небольшой шанс то, что вы проиграете, потому что там нужно немножко шара в конце. Просто там вот у котов, у вороты они могут зарешать, и вы не пройдете. А у хакера он может сам себя скинуть с бауфов или отойти куда-то из-под урона. Поэтому вот, вот так вот. Но тактика у нас есть как бы. Вот. Значит, мы... Я точнее, кидаю же сейчас перчатку здесь. Вот именно тут. Ставлю атомку. И кидаю блокиратор. Блок кидать нужно именно вот сюда сейчас покажу куда вот блок кидаем его вот сюда потому что блок он скидывает ну не скидывает полностью он ученика толкает вот к на этот краешек этот и потом мы дадим кувалду ему на минки вот с краешка поставим минки и дадим кувалду вот а достижение босса выглядит вот так вот то есть нужно сделать 4 монстра за бой напарником не получить урон от учеников, от хакера можно получать, от учеников нельзя получать и не дать хакеру вернуть свой силовой щит. Сейчас напарник должен забуриться буром вот сюда, чтобы потом уйти в безопасное место. Вот, это очень важно сделать, именно сейчас надо сделать это, а потом будет поздно, потом будет поздно. Вот, атом калидит. Я выхожу так сейчас надо собой он не вернулся он любит уворачиваться гандон и проваливается короче достижения ну ничего страшного, сейчас короче все равно монстр появится потому что да потому что я блок стоит все нормально все хорошо вот сейчас нужно спасти короче за этот, за этот ход нужно всех увести сюда вниз Потому что пропадет перчатка и будет ходить ученик, вот этот вот, который там стоит посередине. Если мы останемся наверху, наверху останемся, точнее, если мы. То он может нас зауронить, и мы провалим достижение. Чтобы нас не зауронили ученики, Почему? Поэтому нужно спасти всех сюда вниз, перевести как можно быстрее. Вот. Давай, уходи вниз. Так, ну вот, короче, сейчас может хакер упасть вниз очень плохо то что к хакер упадет вниз тогда мы не пройдем хотя может пройдем ну но... а и напарник кидает бункер лом вот это очень важно сделать потому что ну хакер упал вниз да потому что надо пройти вниз будет потом вот я переход хода не даю вот надо всех спасти сюда вниз переход хода давать я не буду вот я лучше использую на ложку потому что переходы должно очень экономить Переходы надо очень, ребята, экономить. А им ложку уже не, нельзя, ну в общем, можно не экономить. В общем, вот да, вот спасаем, вот все хорошо. Вот надеюсь, он не зауронит, потому что есть вероятность, что он на шару как-то нас зауронит, но я не знаю. Смотрим, вот хакер пускай ничего страшного, хакер пускай нас уронит пофигу, вот плохо то что он попал, все таки Но не страшно, не страшно вот сейчас смотрите сейчас напарник накидывает минки дает вторую причастку уже свою и дает кувалду если не успеет дать кувалду, то я дам кувалду потому что там сложно успеть Экстерный хорошо протонул, отлично вот тут надо очень быстро все делать, потому что если вы будете медленно делать все, то вы не успеете дать Ну, просто у напарника лагает, если у вас нет лагов, то вы, конечно, успеете, но если у вас лаги есть, то не успеете Вот, 2, три, 4, перча, перча, перчи Перча кувалда Он успел, он успел в этот раз, ребята хорошо, он успел. Значит, сейчас я должен убить просто. Просто убиваем ученика, в общем, я убиваю ученика, и все хорошо. Теперь, в принципе, ученики нам не нужны. Мы монстры сделали, два монстра сделали. Остальные монстры мы будем делать уже на хакере инфлятор. Остальные монстры мы сделаем на хакере. Два монстра нам сделать будут на хакере. Ну, там легко уже. Ну, блин, то, что легко, это понятно, но шара все равно будет присутствовать. Там, главное, чтобы он не скинулся с пауков. Мы будем кидать пауки ему. Потом дадим кувалду ему. Вот. А дальше уже у меня винки будут открыты. Как-то я его должен добить буду. Надеюсь, пройдем лед. Надеюсь. Я очень надеюсь, что пройдем. Вот, сейчас, короче, нужно, чтобы он дал луч, М -м, напарник, да, ну или что-то там, короче, или Мингтон что-нибудь, чтобы за уронит Вот. Сложно, конечно, сложно, ребята. Вот самое сложное в конце. Так-то босс легкий, но шара какая-то есть у него большая вообще. Сколько я уже потратил попыток на него, он что-то делает. Атомку хочет поставить. В принципе, в будущем можно поставить атомку на него. Напарник поставит атомку на него и синенький даст. Для этого нужно сломать будет. Ну надо, короче... Нет, я ломать потом буду. Нельзя пока что ломать, потому что... Потому что нельзя... Вот, у меня пока что все переходы еще, если что так. Вот, сейчас, короче, луч даю. И вот тут балку ставлю. Она потом пригодится. Она потом пригодится для того, чтобы у нас не скинул э, с генератора. Вот. Все. Остался луч еще. Напарник с луч, ему еще второй. И прошли мы достижения все перчи сейчас еще работает пока что вот тут вот надо еще сломать немножко земельку сверху потому что напарник будет ставить атомку атомка зауронит и потом он кинет еще синенький это будет третий монстр а четвертый монстр я уже там добью минками как-то минки минки минки не знаю барики что там короче все накидаю там максимально все ну вот, нормально, пойдет Он мог, конечно, попасть, если бы я встал чуть Ну ладно Ученика мы убиваем, он нам, в принципе, уже больше не нужен Мы прошли достижение, одно прошли достижение И остается, короче, телепет, пройти мне будет А фантомов остается пройти Ну и дальше уже все будет изи на кользе я уже достижение выполнил одно вот в общем этот персонаж мне вообще не нужен он мне вообще по сути не нужен а он уже встал пипец он уже встал тихо мне нельзя вставать на генератора потому что если я встану на генератора то тут я сломаю короче вот все теперь все расчислили путь как бы все нормально я должен короче сейчас смотрите Тихо, не скидывай себя Фух Все, отлично, замораживает Сейчас, короче, я должен Переход дать, уже сейчас Переход даю и он просит еще раз сломать немножко. Ну ладно, сейчас сломаю. У меня балка есть еще. Блин, сейчас, короче, тогда придется мне делать вот так. <связать> Нельзя! Нельзя вставать. Но он пишет, давай-да проходим. Да, блять, не, не хотел так, сука. Не хотел три. Да, напарник пишет, уже заебался. Проходи. Да, я тоже заебался, пацаны. Какой же он, сука, все-таки шаровой? Просто могли пройти три забой. Завтра будет еще пройти еще раз его. Окей, завтра пройдем еще раз. Атомку. Все, атомку наставь на что ты делаешь? А, он брошит пиксели. Но это они же не важно. Ладно, мы главное, стоп монстры сделали хотя бы. Если монстры сделаем, то все нормально будет. Все уже можно выходить с этих. Потому что просто достижение достижения. Бесит меня уже проебали одну. Ну, потому что я тупанул, я забыл то, что надо. Типа я встал уже там. Я забыл то, что нельзя выходить уже. Когда типа, встал один раз и все. А он уже вернул, и получается его. Блин, сейчас главное, чтобы это. Меня не скинул Блин, меня скинет сейчас. Ты тупой, сука. Сейчас меня скинет. Да я забыл заморозить. Нормально все не скинет. Не должен скинуть. Он другого. Нормально все пойдет. Пойдет, пойдет, сойдет. Все, сейчас, короче, агудара. Смотрите, пацаны. О, все хорошо. Пошло, пошло, пошло. куда ты в ту сторону. Смену, смену, смену. Вот, это будет третий монстр. Это будет третий монстр. Ну, почти прошли три забой. Почти. Потому что я тупанул, ребята. Я как обычно всегда туплю. Всегда туплю, блин. Вообще жестко. Так, мне надо, короче, сейчас. минки накидать да не так блять вот так я короче Надеюсь, я монстр сделаю, ребят. Надеюсь, я монстр сделаю. Я не знаю, как я его сделаю сейчас, потому что там у меня ничего нету. Вообще уже ничего нету. А ну ясно. Ну он сейчас станет нормально хотя бы. Пофигу, он сейчас, короче, разблокировал эту фигню. Сейчас ходит на барник, он станет, короче, я сделаю монстр уже. Еще яд пом поможет я яд еще мне. надеюсь, я монстр сделаю. охранники поставить, да, охранники, охранники помогут мне очень все, и блок, блок, блок, блок Но тут барики уже не помогут все поехали, поехали так, барики сначала С я уже снял ему Бариками Все, луч, луч Пожалуйста, за урон Давай Фух, прошли 4 монстра сделали Повезло Осталось убить босса, а это уже пройдем завтра, ребят Это уже легко Главное монстры, монстры самое сложное было сделать Монстры самое сложное, мы прошли. Монстры сделали, и все. А я тут пройду завтра. Даже не расстраиваюсь, потому что я не прошли это. Третье. Два прошли, и все. Я говорил то, что мост пройдем два. Нам не повезло просто немножко, точнее я тупанул. Все. Ну, на этом. А, нет, еще завтра я буду снимать видос. Завтра еще пройду. Тогда уже прощаемся с вами. Проходим, в общем, мы достижения последние э, за хакера. В общем, напарник поставил атомку. Я кину здесь перчатку, чтобы ничего не произошло, чтобы он не скинул его оттуда. Так, сейчас, короче, я должен э, себя заморозить как-то. отлично там минк стояла вот поставили атомку перча поставь, поставилась в общем вот сейчас мы должны добить его максимально быстро вот пока мы стоим на защите в принципе мы должны добить его вот тут все очень просто кидай блокиратор нафига она вас кинул вообще этого понять не могу Ладно, надеюсь пройдем. Вот пока что все нормально идет, надеюсь пройдем. Главное, чтобы он меня не скинул никуда. Если он меня скинет, то будет плохо. Сейчас надо быстрее максимально убить его и достижение мы. И получается, у меня остается только. Не знаю что он сделал короче можно авиа использовать ставлю атомку кидаю авиа удара надеюсь я его добью да я его добиваю почти 17 хп планшеб меня сейчас не скинул никуда вот он может скинуть короче этой сверляшками на мог подвинуть ну ладно нормально вроде получилось Всё, ребят прошли хакера спасибо за просмотр вот, ставьте лайки и я скоро выложу прохождение достижений за фантомов вот тоже три пройдем достижения это последние достижения за боссов и у меня все пройденные они будут все ребят всем пока Прошли хакером мы по второму разу вот они